Я свечи зажгу те, что дышат молчанием молитвы и слез Те, что знают про сердце и слышат Когда молчат и к небу зовешь Те, что плачут с тобой, оплавляясь И к небу молитву несут То меркнув, то озаряясь за собой Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. 25 декабря Русская Православная Церковь празднует память святителя Спиридона Тримифутского. Спиридон Тремифутский жил в 3-4 веках нашей эры, во времена святого равноапостольного Константина Великого. Происходил он из деревни Аския, недалеко от города Тримифунта, впоследствии где он потом был епископом. Это часть Кипра, которая сейчас входит в состав Турции. Мальчик родился в благочестивой крестьянской семье. С детства провел себя как очень послушный сын и заботливый попечитель о нуждающихся крестьянах. Он пас овец и читал Евангелие. Оно у него всегда было с собой. И при каждом удобном случае старался помочь ближним, чем мог. За это еще с детства с передон получил уважение своих односельчан за кротость, за смирение, за милосердие и за послушание. И также за мужество, потому что приходилось ему и в стужу, и в зной пасти овец и коз далеко в горах, а там приходилось оберегать свою стадо от диких животных и змей. С юных лет Будущий святой носил шапочку, которую он сплюл из пальмановых ветвей, и финиковый посох. Эту шапочку и посох он носил до конца. Сейчас вот по этой шапочке посоху мы его можем узнать на иконах. Когда он вырос, он женился на благочестивой девушке, и у них родилась дочь Ирина. Спиридун рано овдовел. И после того, как умерла его жена, люди выбрали его своим пресвитером, то есть священником. А через какое-то время назначили епископом город Тримефонт. Потому что все заметили, что за свое смирение и помощь ближнему он получил благодать Святаго Духа исцелять болезни, выгонять бесов и по его молитве могло произойти какое угодно чудо. Также уважали его благочестивую дочь Ирину. Став епископом, Спиридон не изменил своих привычек. Он также продолжал пасти овец и коз, зарабатывая тем самым себе на хлеб. И часть своих денег он отдавал нищим, а часть в долг без всяких процентов всем тем, кто его попросит об этом. Притом у него был такой обычай. Когда к нему приходили нуждающиеся за деньгами, он сам отправлял их в свой дом, просил взять деньги из шкатулки, а потом туда долг вернуть обратно. И никогда ни за кем не проверял. Конечно, находились люди, которые пытались его обмануть. Но из этого ничего хорошего не получалось. Вот одно такое удивительное чудо произошло с одним человеком, который хотел купить, купить 100 коз из его стада. Святой велел ему оставить на столе деньги и потом забрать купленную живность. Но тот человек решил схитрить. Он оставил стоимость только 99 коз, а стоимость одной козы утаил. Он подумал, что Спиридон об этом не догадается. Ведь святой по своей сердечной простоте был доверчив и никогда никого не подозревал в обмане. Вот этот человек подумал, что можно воспользоваться доверчивостью святителя и его обмануть. И вот когда они вдвоем находились в загоне для скота, то святой велел покупателю взять столько коз, за сколько он уплатил. Покупатель, отделив от стада 100 коз, выгнал их за ограду. Но тут одна из них, как будто бы зная, что не была продана своим господином, тут же вернулась и опять вбежала в ограду. Покупатель взял эту козу, потащил за собою, но она вырвалась и снова прибежала в загон. Таким образом, целых три раза умная коза вырывалась у него из рук, и прибегала к ограде, а покупатель силой уводил ее. Наконец он взвалил козу себе на плечи и понес, а она громко блеяла, бодала его рогами в голову, билась и ворывалась с такой яростью, что все видевшие это удивлялись. Тогда святой Спиридон понял, в чем дело, и, не желая при всех обличить нечестного покупателя, сказала ему тихо, «Сын мой!» Должно быть, не случайно это животное не хочет идти к тебе. Возможно, ты за него не заплатил, забыл заплатить. То есть, святитель Спиридон не стал э, упрекать покупателя, что тот умышленно не заплатил. Он его э, сказал мягко: забыл заплатить, да, то есть, не желая его при этом оскорбить. Покупатель устыдился, открыл свой грех и попросил прощения, а затем отдал деньги святому Спиридону. И тут же удивительное дело. Коза кротко и смиренно пошла впереди своего нового хозяина. Был еще подобный случай. Один тримифунский купец имел обычай брать у святого Спиридона взаймы деньги для торговых оборотов. Когда он, получив прибыль, возвращался из своих поездок, то приходил к преподобному, чтобы отдать долг. Святой Спиридон обычно говорил купцу, чтобы тот сам положил деньги в ящик, из которого раньше их взял. Преподобный так мало заботился о земном богатстве, что никогда не проверял своего должника, полностью ему доверяя. Купец много раз поступал таким образом. Сам вынимал с благословения святого из ящика деньги. Потом опять вкладывал туда то, что приносил, и дела его процветали. Но вот однажды он из жадности не положил принесенного золота в ящик и оставил его себе, а святому сказал, что вернул долг, как обычно. И что же, в скором времени этот купец потерял все свое богатство. Украденное золото не только не принесло ему прибыли, но и лишило успеха его торговлю, и как огонь сгорело все его имущество. Обнищавший купец опять пришел к святому Спиридону и попросил у него взаймы. Святой ответил, «Ступай к ящику в мою спальню и возьми там деньги, как брал раньше». Купец пошел к ящику и, не найдя там денег, воротился с пустыми руками. Спиридон сказал ему, «Но ведь в тот ящик, брат мой, никто, кроме тебя, и не заглядывал. Значит, если бы ты положил туда золото, то теперь мог бы обратно его взять. Купцу стало стыдно. Он упал к ногам святого угодника и попросил прощения. Спиридон тот же же простил его, но при этом сказал в назидание ему, чтобы он впредь не желал чужого и не осквернял своей совести обманом и ложью. Ведь неправедно приобретенная прибыль — это не прибыль, а в конце концов убыток. С Три пытались не только обмануть, но и обокрасть. Известен случай, когда два молодых парня, промышлявших мелким воровством, ночью влезли в овчарню святого Спиридона, чтобы украсть у него овцу. Но какая-то невидимая сила связала воришек, и так связанные они пробыли в овчарне до самого утра. А утром их обнаружил святитель Спиридон. Он не стал наказывать ребят. Он помолился, и невидимая сила также отпустила их, как когда накануне их связала. Он сделал юношам строгое внушение, говоря, что нужно жить честно. А после этого ласково улыбнулся и подарил им барана со словами «Ну не зря же вы всю ночь бодрствовали». Молодые люди после этого случая оставили свое премесло и занялись честным трудом. И таких случаев было очень и очень много. Всем всегда Спиридон говорил, что нужно зарабатывать честным путем. По молитве святого известен случай, когда Господь посылал дождь во время засухи, или когда были сильные ливни, прекращал. Дождь. Я молитвой наполню все стены, чтобы с шепотом боль отошла, чтобы сердце не знало измены, чтобы любовь предать не смогла. Пусть закружатся он, близкий пламени и молитву мою несут. Может, сам ты? свои